В Новый год у нас был бал бал-маскарад. я вообще человек мрачный, не люблю веселиться, не умею и считаю, что русский народ вообще не умеет веселиться, вот, поскольку напиться до невменяемого состояния это вовсе не веселиться, а вот там какой-нибудь карнавал в, это самое, в Бразилии или где-нибудь в Венеции это не для нас, вот. А тут, и я думал, что это будет такое мероприятие и все такое. Но каждому классу велели э, открыть какое-то свое, ну, какое-то свое развлечение. Вот. А я тут как назвал запер. И когда я пришел в себя, вот я понял, что до этого бала один день, один день, а у нас никакого этого самого. Вот. Но я говорю, я при всем при том человек порядка и ответственности. Вот. И я сказал, ребята, ничего мы уже не придумаем, только одно. Мы открываем казино. Давайте сами быстренько сделайте рулетку. Вот. Карты из дома, рулетка, кости и все такое. Вот. Боже мой, мы обыграли весь бал, но какой он был веселый! Там были свои деньги тугрики, потом в справке комиссии было написано, что я прививал детям навыки фальшивомонетничества, вот, значит, да, и азартных игр, и учил азартным играм, вот, значит, э, директор, заучи, все, все проигрались, все в улом. и вдруг пришла одна лисмеклашка.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 Класс Валерий Александрович, преподаватель физики, Валерий Александрович Тихомировой, открыл русский кабачок. Там другие классы открыли другие, но самый потрясающий был 10 Д. У них была классная руководителем Ирина Абрамовна Чебоксарова, преподавательница биологии. Женщина необыкновенно добрая, которая вообще с ними справиться не могла. Вот И... За мной пришел э, э, мой приятель и сказал мне, пойдем посмотрим, что показывает 10-й Д. Такого ты не видел и не увидишь никогда. Вот. А предыстория этого дела такая. 10-й Д решил открыть контурс. Вот. И потребовал Ирина Абрамовны скелет.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 Вот, и я выгребал из своего цилиндра вот эти самые тугрики, отдавал администрации, говорят, что вы делали без казино. Вот. Даже невозможно себе представить, что по этому поводу написала комиссия. Даже невозможно себе представить, что э, Ирина Абрамовна пошла навстречу самым низменным инстинктам, что вот подобные развлечения вроде комнаты ужасов – это... Это вообще настолько подоночная, настолько буржуазная, настолько вообще развратная идея и все такое. Вот. И сама там выступала в качестве приманки. Вот. Ну, да. вот. И так далее и тому подобное.